Добрый вечер, кто только к нам еще присоединяется. Мы надеемся, что сейчас, а вот вижу, идут еще и наши гости, слушатели, у нас обязательно ведется запись этого эфира. Это дает возможность потом каждому из вас вернуться, переслушать, подчеркнуть важное, и ценно то, о чем мы будем сегодня говорить. Я представлюсь, меня зовут Алена Жупикова, я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании Кагруп. Более 7 лет мы занимаемся тем, что приглашаем бизнес-спикеров в Украину и иностранных для того, чтобы поделиться практическим опытом построения эффективных бизнесов, а также вот 4 года назад мы создали первую конференцию Customer Experience Management, которая целиком и полностью посвящена клиентскому опыту и построению эффективных команд клиентского опыта. И сегодня я с большим удовольствием хочу представить нашего гостя. Он, наша гостья Наталья Тоцкая, это руководитель Customer Service, которая реализует комплексные исследования удовлетворенности клиентов и сотрудников, которые улучшают бизнес и общество. Если мы говорим о клиентском опыте два раза в год в рамках Customer Experience Management конференции, то Наталья этим занимается 365 дней в году, 7 дней в неделю, и мы сегодня у нее разузнаем, расспросим все, что касается сегодня современного потребителя, как поменялся клиентский опыт по итогам карантина, что произошло, внес ли, внес ли карантин свои коррективы в клиентский путь, нужно ли изучать его заново, что вообще делать с клиентами, как их вернуть в среду адвокатов бренда и в целом, в целом, что сделать так, чтобы индекс НПС у нас рос, и клиенты были с нами долго. Вот такое краткое приветствие, Наталья, добрый добрый вечер. Добрый вечер, Алена. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшней встречи. Спасибо организаторам за то, что пригласили принять участие в серии этих встреч. Буду рада сегодня с вами пообщаться и поделиться мнениями и узнать ваше мнение о том, что происходит у вас с клиентами. Давайте начнем по порядку. Да? Есть ли какие-то меры, которые будут влиять на клиентский сервис в свете ковида? Есть ли гиги... ну, вот эти вот гигиенические меры, они сохранятся и останутся стандартом гигиенической нормы? Или будет как-то меняться клиентский сервис с ослаблением карантина? Как вы видите, как вы... Оцениваете ситуацию? Ну, конечно, что-то сохранится. Лично я надеюсь, что люди продолжат тщательно мыть руки. У нас продолжится соблюдаться гигиена и обрабатываться общественный транспорт, зоны общественного питания. И, ну, сейчас, например, да, если взять пример из медицины, одноразовые шприцы, одноразовые материалы — это сейчас норма. И когда мы приходим сдавать кровь, и нам медсестра говорит, я при вас открываю все одноразовое, мы смотрим на это с включающим видом, мы говорим, ну, давай уже бери скорее мою кровь. Но, я не знаю, помните ли вы, Алена, но вот лично я еще помню э, стеклянные шприцы вот этими иголками Метальных металлических боксах, где они дезинфицировались. Да, да. а что произошло? В 90-х годах произошла вспышка ВИЧ, и после этого внедрились одноразовые шприцы, и это стало просто нормой. Да, если смотреть еще дальше, там на 100 лет назад, у врача, который призывал мыть руки э, акушеров при приеме новой роженицы, да, его вообще придавали анафемии считали, что это все ерунда, бактерий никто не видит, он их просто выдумал. Mm -hmm. вот. и поэтому тут все зависит от стейкхолдеров. У нас стейкхолдеры государства, регулятор, который вносит правила, бизнес и клиенты. И государство приписывает определенные правила, э, как бизнесу взаимодействовать э, с клиентами. Если кто-то из бизнеса или клиентов будет эти правила нарушать, то в той или иной степени регулятор будет наказывать, конечно, бизнес. И поэтому, кто будет замотивирован выполнять правила, это бизнес. Да? А клиенты — это мы с вами, которые разделились на несколько лагерей. Для одних клиентов критически важно соблюдать правила, а другие клиенты уважают правила, третьим все равно, а четвертые их игнорируют. Ну, как показывают опросы, то... Люди, которым правила нужны, их больше. Лично я была в первых рядах довольных клиентов, когда усилилась гигиена в начале карантина и покупала кофе на ходу. Я была просто очарована этим процессом, когда Борис в перчатках, э, готовил кофе, и когда убрали вот с вот этой зоны, которая доступна клиентам, крышечки, э, трубочки, салфетки и палочки, они не были доступны, да, потому что каждый мог это все потрогать. И mm -hmm. Меня это и раньше вызывало некоторую брезгливость, и я очень так осторожно брала эти все предметы. Сейчас это все убрано, сейчас это недоступно клиентам, и совершенно меня поразило, когда Бориса обработала трубочку паром. Да? То есть у меня и раньше был этот стандарт, кто на этом заморачивался, да, сейчас у нас поменялись условия. И эти стандарты меняются. Да? Ответ на, на ваш вопрос, с одной стороны, частично что-то станет нормой, коронавирус научил всех мыть руки, и частично это зависит от силы контроля норм, да? человечество когда-то и не забыли мелочи. Mm -hmm. Посмотрим, к чему мы придем. То есть интересно, как долго мы проходим в масках? Будет ли это теперь нашей нормой, что мы будем и защищать себя, чтобы не заразиться, и не заразить других? Или это просто пока сейчас регулятор требует от нас масок? Ну, конечно, регулятор требует масок. Вот недавняя история, когда вроде бы уже статистика утихомирилась, и в общественном транспорте люди перестали... Использовать маски. Опять э, было обсуждение, опять собирали перевозчиков, опять с ними говорили о том, что не перевозите людей, если они не в масках. И да, действительно стали водители следить за тем, чтобы люди были в масках. Ну, тут, тут контроль и тут какие правила примет, э, примет государство, во что они поверят, что какие даст рекомендации главный санитарный врач и министр права а если говорить про лояльность клиентов, да, то есть многие отраслевые эксперты считают, что лояльность клиентов в постпандемический период ну, закономерно снижается. Так ли это? И в чем это выражается на практике? Вы имеете в виду, что клиенты становятся более критически настроенными? Более критически настроены, меньше готовы тратить, тратят очень сдержанно, осознанно и ну, мы действительно перешли в другой спрос. Ну, условия, круто измени... да? так, условия круто изменились для всех, и там, где а, лояльность строилась на эмоциональной коммуникации, и в нормальных условиях эта эмоциональность для клиентов была приятной, то сейчас на первый план выдвигается продукт, за которым обращается клиент. И в новых условиях этот флор эмоциональности перестает быть актуальным, и если по продуктовым характеристикам компания не дотягивает, то да, лояльность будет снижаться. Если говорить об управлении поведением потребителей, то технически ничего не поменялось. Нужно понимать потребности клиентов и работать над тем, чтобы им соответствовать. В новых условиях, до карантина, после карантина, алгоритм тот же, нужно понимать своего потребителя. Ну вот сейчас я наблюдаю работы аптек, и какое-то время назад у аптечной сети возник вопрос, почему у нас меньше чеков, чем, чем нужно. Да, я у них уточняю, как вы понимаете, сколько вам нужно. Оказывается, на счет, стоят счетчики на дверях, и количество людей, которые входят, не соответствует количеству, количеству фактических чеков. Как нам продавали лекарства в аптеках до карантина? Да? Карточка есть, Оформить не желаете, витаминку не забыли. А Еще у нас по акции мыло ручной работы, и вот стоишь, и кажется, что количество этих уникальных предложений бесконечно, и вообще уже нет никаких шансов выйти из аптеки со своим парацетамолом там, или зачем-то там пришел. И поэтому, когда человек заходил в аптеку, видел очередь из трех человек, видел этот диалог про витаминки, аскорбинки и так далее, он просто разворачивался и выходил, да, то есть хлопала дверь, чека не было, а его посчитали, да? что сейчас? Сейчас один, максимум два покупателя в аптеке, остальные на улице дышат воздухом. Uh -huh. И за последнее время я не помню, когда в аптеке пытались сделать какой-то вот за уже уже три месяца находимся в этом, да, обслуживают быстро, чтобы люди не ждали за дверями. И аптека дает то, зачем приходят покупатели. Ну, на мой взгляд, это идеальный сервис. На практике клиент ищет того поставщика сейчас, который удовлетворит его запрос, если он принял решение потратить ценную сумму денег на покупку. Да, сейчас ресурсы ограничены, сейчас клиенты очень четко там дозируют, что куда они потратят. Что было бы полезным сейчас сделать бизнесом, и а то, что мы делаем с нашими клиентами, это непредвзято, насколько это возможно, проанализировать, что нужно клиенту, какую задачу клиента решает бизнес, проверить, все ли продумано и проработано со стороны минимум продукта, процессов и персонала. Вот ну, минимальный минимум, который нужно перепроверить. Как это сделать максимально эффективно? Задействовать клиента? И максимально эффективно задействовать клиента, там совсем эффективно задействовать внешнего подрядчика. Ну, есть очень много каналов, по которым можно собирать эту обратную связь. Можно анализировать жалобы опять же, сотрудники, да, мы постоянно об этом говорим на наших открытых ивентах или на каких-то лекциях, и говорю о том, что сотрудники тоже хранят в себе очень большой контент обратной связи от клиентов, но топ-менеджмент это не интересует, и вот существует такой большой разрыв между представлениях топ-менеджмента и той реальностью, в которой находятся сотрудники, которые обслуживают клиентов и клиенты, да, то есть нужно все-таки это соединить и понимать, что это один организм, и на самом деле клиент, сотрудники могут дать очень много полезной информации об опыте клиента. Действительно такое, которое улучшит качество, позволит улучшить продукты, качество обслуживания. То есть, другими словами, корпоративная культура клиента-ориентированности начинается с собственника. То есть если собственник понимает важность то да. и почему клиент должен быть удовлетворен, и нужно решать его потребность, то будет эффективность и будет результат, правильно? Конечно, да, это как бы аксиома, что кто-то кто должен быть, кто в этом сильно заинтересован и кто влияет на принятие решений. Если это просто, например, HR-директор, который понимает важность клиента ориентированности, но он не может ни на кого повлиять, то, собственно, ничего не произойдет. То есть должен быть кто-то из руководителей, кто-то из топов, кто смог бы вносить коррективы, изменения и влиять на собственно, на конечный результат, который будет выражаться в определенной CPI и качеству клиентского опыта. Mm -hmm. А если говорить, вот давайте, например, на примере того же Глова, там, ну или какой-то сервисной доставки, да, в карантин, возможно, для кого-то они были э, монополистами на то, чтобы доставить там тебе домой готовую еду. Ну и ряд других сервисов можно разобрать. Вот как определить, клиент в этом случае доволен, клиент лоялен, или у него просто не было выбора, и он как бы пользовался услугой, потому что, ну, другой не было. То есть как на практике выяснить, удовлетворен ли клиент или неудовлетворен. Ну, нужно либо делать после каждого визита какую-то собирать оценку для того, чтобы получить объективную связь, ну, если все в порядке, как правило, не очень нравится, да, там, тратить время там, на какие-то оценки, но если что-то пошло не так, то клиент потратит премию и оставит свой фидбэк, потому что с чем мы в карантин столкнулись, что не у всех магазинов хорошо работали или хотя бы были интернет-магазины, и все мигом бросились там эти интернет-магазины разрабатывать, рестораны продавали еду на вынос, но лента фидбэк пестрила тем, что Какие-то задержки, привезли не то пиво, пиво не свежее, какая-то была неловкая коммуникация. Ну, понятно, что условия поменялись, и тут нужно было время на то, чтобы успеть перестроиться. Ну, тут только-только обратная связь от клиента, больше ничего, ну, ни, никаким мы инструментом, никаким градусником мы это не поймем. А мне здесь будет очень интересно как подискутировать хотелось бы, знаешь, потому что э -э, некоторые клиенты, м, они оголялись в свете стресса, да, мы все находились в стрессе, и в случае uh -huh. какой-то малейшей ошибки сервисной службы они как бы готовы были вот этот вот м, поток негатива вывалить в Фейсбуке, написать пост, рассказать, как сильно их сильно-сильно не обслужили, да. Я вчера была наглядным свидетелем, когда в Ocean Plaza, в розничные фэшн-розницу, девушка очень долго, там, ну, недолго на она минут пять пыталась выяснить, вернуть, сделать возврат, и там зависла биллинговая система, консультанты начали связываться с э, банком, потому что биллинг зависел не от розничной сети, а с банком, но вот этих вот 10 минут, пока консультанты связывались, у нее просто рекой лился словарный матерный там запас, она была очень э, озлоблена, оголена, и вот в такой ситуации, при всей как бы, э, тактичности консультантов, при том, что они все делали по процедурам правильно, как сохранить вот этот баланс, успокоить, э, ну, как на мой взгляд, нерелевантную жалобу, но их сейчас будет все больше, потому что люди все чаще находятся в стрессе, им на кого-то слабого нужно этот негатив выливать. Как в такой ситуации действовать? Ну, если, если этот тренд стабильный, и если это будет укрепляться, то либо прокачивать сотрудников на эмоциональный интеллект, либо нанимать специального там, мальчика для битья или кого-то, кто будет приходить, успокаивать и держать за руку, давать стакан воды. Ну, тут такие условия, тут ничего не поделаешь, и, в общем-то, людей сложно в этом винить, потому что... Ну, так устроен мозг, и мы ведем себя в нестандартных ситуациях. При победитель... жалобе в социальных сетях, вот жалоба в социальных сетях, мне там что-то не так привезли, листочек базилика на салате был мятый, да, там или немножко не очень свеж, не прямо с грядки, да? И вот есть эта жалоба, и ты как бы понимаешь, что ты мог бы улучшить, но в то же время, ну, не очень конструктивная жалоба. То есть должен ли поставщик услуги принимать на себя... Вот эту агрессию или как бы все-таки нужно учиться сейчас выстраивать новые стандарты взаимодействия с клиентами, работы с жалобами? Понимаете, Алена, я вообще редко рассуждаю на тему каких-то частных случаев, поскольку мы всегда работаем с массивами, мы всегда работаем с репрезентативной выборкой и мы всегда смотрим на любой процесс целиком. Uh -huh. И тогда, когда смотришь на этот процесс целиком, то тогда становится понятным, в чем проблема этого цветочка с базиликом. Там, где я говорю, проблема была с ресторанами, то конкретно я знаю человека, который этот пост написал, и я знаю, что он бы не стал просто, да, если привезли там не свежее пиво, uh -huh. и я понимаю, там, чем это чревато, с одной стороны. С другой стороны, компания долго не отвечала и не реагировала в соцсетях, ну, то есть она там была затегана и вообще не было никакой реакции и то есть, там mm -hmm. тоже еще пришел, пришлось попушить этот э, вопрос, да я вот как бы, про, про, поэтому в частные случаи для меня обсуждать э, не очень, как бы конструктивно их разбирать, потому что ну, мы всегда работаем вот системно системно анализируем клиентский опыт и Тут тут нужно смотреть в комплексе, в чем в чем проблема, или может быть у, этот укладчик в зелени на, на смене был неловкий, или, или это действительно единичный случай, когда ну, как реагировать на это, это скорее вопрос к специалистам по коммуникациям, да, к, к пиарщикам. А вот с точки зрения э, анализа существующих процессов, вот это да, про это, про это мы можем говорить, там, да, как к этому подходить, как к этому подходить обстоятельно и э, почему... Почему мы работаем с исследованиями и всегда говорим о том, что жалоб недостаточно, работать только с жалобами недостаточно, потому что ну, до сих пор еще, да, если господи, 15 лет назад жаловалась по статистике 5-4% клиентов, это было и в европейских исследованиях, и конкретно в моих исследованиях, которые я делала, сейчас это уже 20%, но это все равно еще не 100% клиентов, которые дают объективную обратную связь, если что-то пошло не так. Поэтому, когда э, обстоятельно делается полный э, объективный сбор обратной связи, то тогда можно э, говорить о том, где в большей или меньшей степени есть проблема и на что в первую очередь нужно обращать внимание и с чем работать. Как раз об этом был мой следующий вопрос. Действительно ли проблема с клиентским опытом возникает, но ну, чаще всего из-за того, что не отлажена система сбора обратной связи? И как следствие, не весь клиентский путь отслежен и не все процессы продуманы? Ну, проблема тут, у меня еще уточнение, проблема для кого? Проблема для бизнеса или для клиентов? Просто когда клиент сталкивается с проблемой, это редкая проблема для бизнеса. Вот, да, как для... Да, для меня, как специалиста, который работает с клиентским опытом и с улучшением клиентского опыта, часто это один из этапов, когда нужно компании донести, что вот эта проблема клиента — это реально ваша проблема. И, да, то, то есть тут нужно выстраивать такие непростые причинно-следственные цепочки связи, да, с, с учетом и бизнес-показателей, для того, чтобы убедить бизнес в том, что в этом существует проблема, да. Бизнес может иметь 40-процентную маржинальность и быть абсолютно этим довольным и вообще не знать о том, что улучшение клиентского опыта повысит маржинальность до 50%. Хотя я знаю кейсы, когда скачок был в 3,5 раза, ну, без ничего, при, при всех прочих равных, без покупки оборудования, открытия каких-то новых филиалов, набора сотрудников и так далее. Вот сделали анализ клиентского опыта, отладили процессы в связи с этим и в 3,5 раза. И... Знаю, для тех, кто не думал еще об этом, с чего нужно начать. Потому что как бы, результат в 3,5 раза вырасти, он действительно впечатляет. Вот те, да. кто еще не отлаживал, что они должны сделать сегодня после разговора с тобой, чтобы у них хотя бы появилась цель вырасти там, в три с половиной раза в этом вопросе? Тут мне нужно прочитать лекцию на тему проведения исследований для того, чтобы к этому прийти да ну конкретно с вот этим кейсом в 3,5 раза то там э, были применены инструменты по улучшению стандартов обслуживания. Mm -hmm. Вот то есть тут э, э, нужно смотреть на клиентский опыт целиком да? основные зоны которые мы всегда выделяем и которые так или иначе пересекаются во всех исследованиях это продукт, процессы, персонал, политики и проактивность. То есть нужно понимать, ну, каким-то образом нужно определиться, что для нас будет критерием KPI для да, каждой из этих 5. зон. Топ-4 а? KPI, качественного 5, давай. Да, то есть вот, вот, вот в этих зонах. Для, ну, понятно, что там для парикмахерской это продукт, это там про... Стрижки, маникюры, да, там качество там этим будет определяться. Для IT-сферы э, критерии продукта будут другими. Потому что, э, как сказал один наш клиент, и мы очень четко в исследовании. Там был B2B-сегмент, и очень четко там была одна из зон, которая относилась как раз к продуктовой характеристике. И директор по сервису сказал, что я бы никогда не подумал, что продукты, вопросы с продуктом тоже относятся к сервису. Потому что клиент вот это вот все воспринимает целиком. И вот эти зоны — продукт, процессы, персонал, политики, проактивность. Ну, либо садимся и коллективным разумом штормим, что у нас описывает продукт, какие критерии качества, процесс, процессы проверяем, да? В идеале строим Customer Journey Map, по всем этапам мы смотрим ожидания и какие процессы у нас этот этап обеспечивает, вот, ну, это вот в идеале. Там этом также вот анализировать опыт или анализировать эти зоны, проверять KPI, опять же жалобы клиентов, фидбэк персонала, изучение рынка, наблюдение за конкурентами, тайный покупатель, контроль продукции, контрольные закупки, много чего может быть, какие-то отраслевые показатели, но сбор обратной связи со стороны клиентов, вот он как раз дает такой полный анализ, как обследование, хорошее обследование у доктора, который вот раскладывает весь спектр всех вопросов по полочкам, где что неправильно. А что касается ЕНПС, да, внутренних сотрудников, вот а вы на прошлом эфире обсуждали, что при увеличении индекса лояльности сотрудников на 1% увеличивается на 3,5 НПС-клиентский. Видишь ли ты эту закономерность? Можешь ли ты ее? подтвердить либо опровергнуть либо дать другую цифру вот связь между ЕНПС и клиентским НПСом ну эти цифры они все равно из каких-то европейских исследований я встречала исследования что там повышение удовлетворенности сотрудников на один процент равно повышению зарплаты фонда заработной платы на 10%. процентов Такая хорошая экономия, да. Но определенно понятно, что недовольные сотрудники, если у них что-то не так, они не могут обеспечивать качественные продукты. опять же, персонал, да, сотрудники, они находятся вот в этой связке клиентского опыта, про, про который я уже говорила, продукт, процесс персонал, политики, проактивность, да, сотрудники обеспечивают продукт, обеспечивают услугу, обслуживают клиентов, и да, у нас тоже есть методика, с которой мы работаем, исследование удовлетворенности сотрудников, она глубже, чем и МТС, такая же логика, такой же алгоритм, как и исследование удовлетворенности клиентов, Тут тоже раскладывает спектрально опыт сотрудников, где у них что есть, какие пожелания. Поделитесь, не будем спрашивать клиентам, которым уже делали такую оценку, просто поделитесь самые ключевые проблемные зоны, которые возникают в результате оценки. На что стоит, кто еще, например, не готов заказать исследование, но тем не менее уже готов посмотреть, что его сотрудники делают не так, на что владельцы бизнеса, руководители компании должны посмотреть в первую очередь в разрезе индекс лояльности сотрудников? Ну, я бы сказала, что есть важные зоны, и, опять же, для каждой сферы, для каждой компании это все уникально, где какие проблемные моменты, да, есть гигиенические факторы, а есть э, э, то, что относится к развитию, к самовыражению, да, социальные, да, я бы сказала. Mm -hmm. а, поэтому то, что касается рабочего места, удобства, если это предусматривает рабочий процесс какие-то раздевалки, инструменты, с которыми работают, да? если даже взять и запустить какой-то внутренний опрос, скажите, все ли вам удобно, и получим стулья, столы, тяжелый компьютер, что-то там еще, да, то есть это вот, ну, гигиена отдельным, блоком идет э, заработная плата, и там что-то может быть не, не... Ну вот редко мы находим, что, например, она маленькая или хочу больше. Скорее это э, или зарплата ниже рынка, или я не понимаю, как мне рассчитывают зарплату, или я не понимаю, э, за что меня штрафуют, или я не понимаю, как я могу заработать больше. Ну, то есть вот какие-то такие вот вещи как раз... Там, где касается такого, опять же, сотрудничества да, между, извините, сотрудником и работодателем. Важные зоны — это взаимодействие с руководителем, тоже избитая фраза про то, что приходят в компанию, а уходят от руководителя. Командный дух, коллектив, рост и так далее. Так, если широкими мазками. Если широкими. Ну, тем не менее, есть уже на что обратить внимание. Кроме инфеса, какие еще метрики сегодня есть для измерения клиентского опыта? Что сегодня актуально? Какие показатели особенно важны в бизнесе? Ну, я понимаю, что всем хочется получить универсальную таблетку, но я буду оставаться вредной и говорить, нет, что вывести мы, мы как раз для подумать. Нам нужно <с запустить думательный процесс у наших слушателей и гостей нашей конференции Customer Experience. Я объясню, какой механизм. Пациент обращается к врачу, он себя неважно чувствует. Что происходит? Происходит полное обследование. И врач находит причину недомогания, там, высокий холестерин, низкий гемоглобин, сбой корм. или-или, да, я не говорю, что это все вместе. Соответственно, назначается лечение, и потом этот показатель доктор мониторит. То же самое и с бизнесом. Как разные люди, так и разные бизнесы, и универсального показателя нет. И в каждом бизнесе метрики она ну, актуализируется опытным путем. У, вот у нашего клиента Коника Минолта Украина в двух разных сегментах: сегмент офисной печати, сегмент продуктивной печати, разные метрики. Одна компания и в разных сегментах разные метрики, потому что разный клиентский опыт. Хотя по сути это обслуживание техники, да, то, то услугу, которую предоставляет компания. Поэтому здесь ну, нужно проводить анализ и понимать, что больше всего влияет на клиентский опыт. Но если говорить в целом, то сейчас, на данный момент, я бы акцентировала внимание на качестве продукта, на той ключевой задаче, за которой приходит клиент. Ту основную боль, которую решает бизнес. Действительно ли он ее решает легко, удобно, эм, ну вот... И, наверное, из показателей, который, кстати, актуализировался где-то года четыре назад, вот его британские исследователи опубликовали э, в своих результатах и говорили о том, что вот сейчас для клиентов э, насколько, насколько просто вам было получить услугу, насколько, вот, насколько просто и насколько легко, и я думаю, что вот сейчас... Да, продукт ключевой, зачем пришел клиент и насколько это было просто и удобно. То есть сейчас вот это вся, все эти хороводы, которые были у нас вокруг сервиса, они сейчас немножко утратили актуальность сказала, слава богу, потому что наконец-то можно сконцентрироваться на том, что ну, условия э, вынуждают, концентрироваться на том, что действительно для клиентов важно. И тут уже клиенты не будут там заигрывать или идти на какие-то компромиссы, они будут выбирать э, те бизнесы и компании, которые э, точно решают четко и максимально быстро, просто решают их основную проблему и задачу сегодня не стоит задача в решении, условно, там, эффекта вау и эмоционального, как это было раньше, да? А сегодня стоит рационально, потребность, которую я решу с помощью этой услуги, этого сервиса. Да, и, и вот меня это просто невероятно радует, потому что я всегда об этом говорю, и... Сколько мы не проводим исследований, ни в одном исследовании не говорилось о том, что клиенты бы жаловались на то, что меня недостаточно хорошо кружили. Клиенты говорят, когда вот какие-то проблемы мы прорабатываем, выявляем, они говорят конкретно здесь забуксовали, здесь меня не предупредили, здесь меня не проинформировали, здесь были вопросы с качествами, а здесь для меня там, был какой-то нежданчик с продуктом. Не было ничего о том, что вот не знаю, один клиент и то в шутку сказал, что нам кофе с коньяком не налили, а у нас там был какой-то сделка на шесть тысяч долларов. Ну вот и то это в шутку было. Он сказал, все стационировали, все поставили, слава богу, все хорошо, прекрасно работает. Ну вот да, и я акцентирую это в который раз, что э, нужно фокусироваться на ключевой задаче клиента, ключевую задачу, которую невозможно сервисом нивелировать недостатки продукта. Вот, кстати, здесь комментарии от наших участников, что у них кондитеры – самая ущербная категория персонала по итогу исследования счастья внутри, а офис доволен всем, то есть все по-разному удовлетворены. Да. И да. как это отобразится на потребителя? Ну, плохо, это не то, что на потребителя отобразится, это на бизнесе плохо отобразится. То, что там потребители себе других кондитеров найдут, вообще не проблема, за потребителей можете не беспокоиться. А это отображается плохо на бизнесе. Это, и это причем далеко не новость, когда там офис и топ-менеджменты и линейные персоналы живут в совершенно разных реальностях. Ну, супер, что бизнес провел такое исследование, пролил свет, и, и будет возможность что-то в этом направлении поменять. Это, это здорово, это круто. Круто. Если компания находится в активной связи с клиентом в социальных сетях, Нужно ли ей дополнительно проводить исследования клиентского опыта? И что конкретно следует исследовать компаниям вот на сегодняшний день? Я сегодня утром прочитала пост. клиент жаловался на, ну, как бы обращается к заправке крупная сеть одна из крупных сетей заправки, говорит о том, что ребята, меня утомляет вашего, вот, когда я в городе заехал за бензином, и вот, вот эти вот апсейлы, да, про которые я говорила в аптеках, а еще сосиску, кофе, там что-то там еще, затегана, на сеть, 20 часов посту, много комментариев и никакой реакции со стороны сетей. То есть, Соцсети — это только, ну, это вопрос там к, к отстройке СММ и поддержке этого канала и соблюдению омниканальности. Если вы создаете страницу, если вы создаете какой-то канал связи с клиентами, то будьте добры, отвечайте и поддерживайте его вот в режиме социальных сетей, то, как мы переписываемся в мессенджерах. Дети ⁇ это один из каналов коммуникации с клиентами. Есть бизнесы, в которых происходит ежедневное личное общение с клиентами. И тем не менее, исследование клиентского опыта дает очень много критической, критически важной информации. По ряду психологических причин клиенты не будут объективную давать обратную связь, когда вот мы вот так вот каждый день общаемся. Ну, в соцсетях и, и подобное. Это, это только иллюзия того, что мы каким-то образом держим руку на пульсе. Исследовать нужно. Что, что нужно? Нужно понимать, что важно клиентам при взаимодействии с компанией и оценивать, насколько компания соответствует этим ожиданиям. В идеале в компании должна быть отдельная функция, которая отвечает за качество клиентского опыта. Сейчас в украинских компаниях уже есть позиции Chief Experience Officer, и эта функция следит за тем, чтобы постоянно держать руку на пульсе клиентского опыта. Если задача по качественному сервису догружается маркетологу, HR, не знаю, офис-менеджеру на худой конец, то качество клиентского опыта не будет в приоритете. Должен быть кто-то, какой-то топ-менеджер, для кого КПИ клиентского опыта будет также же важно, как и выполнение плана продаж для директора продаж, показатели по знанию марки охвата каналов дистрибуции директору по маркетингу. И тогда этот вопрос не будет возникать, достаточно ли нам связи с клиентами в соцсетях, зачем нам еще что-то что анализировать, да? то есть вот Chief Experience Officer — это как раз тот человек, который в целом смотрит на клиентский опыт и понимают, как правильно его мониторить для того, чтобы ничего не упустить, и чтобы потом не отвечать на такие дурацкие комментарии, извините, в Фейсбуке или там какой-то… То есть это предвидеть. Вот как раз исследования, комплексные исследования регулярные, они дают возможность предвидеть такие моменты. Да, потому что пока мы проводим исследования, клиенты дают обратную связь, и мы уже можем на этом этапе начинать что-то исправлять, и тогда не будет того количества жалоб этих жалоб, которые клиенты дают. Такая превентивная мера. В принципе, что я заметила, потому что вы достаточно давно в клиентском опыте, в исследованиях. Четыре года назад, когда мы делали первую конференцию Customer Experience Management, у нас было 80 участников, и из них только два человека, которые имели отношение Customer Experience Management или Chief Experience Officer. Да? Это один участник из 80 был в аудитории, а еще один участник, это еще один спикер на сцене. На наверное, Олег Жангас наверное. Олег Кос это был только пришел в кейт Два месяца он занимал позицию customer experience, руководителя customer experience uh -huh. отдела, и он говорит, вы знаете, друзья, я не знаю, что вам сказать, потому что предстоит очень большая сложная работа для того, чтобы перестроить все процессы и чтобы вывести функцию CX в отдельный департамент с отдельными KPI-ами, и что, ну, как бы, что должна заметить и отдать должное, да, к восьмому там, customer experience Management конференции, которая у нас вот была в феврале, двадцатого года, к нам уже ходили целыми отделами. То есть, когда уже от компании идет 10-20 человек, которые представляют целенаправленно Customer Experience Management отдел, и я просто от этого восхищаюсь, понимаю, что может быть и маленький вот такой вот вклад, но в развитие культуры сервиса в Украине мы вкладываем. Да? Конечно, мы вкладываем. Я еще вам как мастодонт, я еще расскажу еще дальше. Там, в 2008 году, когда была конференция, началась лояльный покупатель, где у него кнопка, и все спики говорили там про скидки, лояльности, карточки, что-то еще, и только вот одни мы с нашим докладом в Customer Service говорили о том, что лояльность — это эмоциональность, это выстроение отношений, это понимание их потребностей, и брали интервью у разработчика методики, с которой мы работаем, Тогда приезжал в Киев Найджел Хилл, и задавали ему вопрос ну вот как же нам, ну вот что ж мы такие примитивные по отношению лояльности, мы тут все с этими карточками ходим, он говорит, спокойно, нормально, это обычный процесс, вы сейчас все собираете базы клиентов, потом вы перейдете уже на этап построения отношений, ну то есть все равно этот процесс закономерный, какая-то природная, не знаю, физика, механика все равно в этом есть и в построении клиентского опыта, поэтому да, это закономерно развивается, и поэтому и я, и Олег Кос, и остальные специалисты обязаны честно говорить о том, что это не просто управление клиентским опытом, что один НПС не решает всех вопросов, о том, что э, нужно подходить к управлению клиентским опытом, вот, ну, выделяя отдельную функцию и выстраивая ряд процессов э, и там, целый ряд мероприятий для того, чтобы действительно этим правильно управлять. Забегая наперед, ну вот сейчас мы там вернулись в прошлое, да, когда пять лет назад у меня на мероприятии был один Сэм-участник, а у тебя там в 2008-м на лояльности люди говорили об одном, а ты уже как бы предвидела будущее и говорила о новых трендах. Что сегодня, с призмы сегодняшнего дня, сегодняшних реалий, какие ты уже видишь перспективы, горизонты развития Customer Experience, что не видно еще украинскому клиенту, украинским брендам? Бренда. Ну, много чего, вообще-то, на самом деле. С одной стороны, это очевидные вещи, и все про них знают, все знают про CRM, но я не могу сказать, что каждый клиент, с которым мы работали, имел CRM, или хотя бы базу клиентов, хотя бы в Excel. Вот, то есть, ну, по-прежнему еще очень много не сделано. То есть пока я бы сказала, что все находятся в состоянии, мы уже знаем, но пока еще не умеем. Вот, вот, вот как бы я это обозначила. Да? Все уже, с одной стороны, все знают про НПС, но при этом уже есть ряд experienced users, которые убедились в том, что НПС далеко не всегда показывает всю объективную картину, это может быть какой-то первый градусник, который можно использовать для того, чтобы в принципе понять, где мы находимся. Ну, я пока так, из области фантазии, да, давай пофантазируем. Ну, то есть, что может прийти там, в каком-то краткосрочном будущем, там, через 3-5 лет? Может быть, придет какой-то робот, который будет обслуживать всех клиентов? Может быть, придут вот те самые официанты, которые, робот-официанты, которые тебя будут обслуживать? То есть, что может стать вот таким, знаешь, ну, как бы вот технологичным прорывом в клиентском опыте? Есть уже какие-то... Там, может быть, глобальный опыт, который мы пока не видим, пока внедряем здесь свою СРМ. Э, ну, что говорить про пока, то есть уже, уже сейчас э, актуализировались, и, да, вот карантин для нас актуализировал тот тренд, который там долго там, разгонялся, это онлайн покупки, очень много используются приложений, которые связаны с тем, чтобы упрощать, да, и автоматизировать эти процессы. Что произойдет, ну, можно про это фантазировать. Но когда я, например, там у меня есть друг, такой очень талантливый программист, когда я э, с ним обсуждаю какие-то такие вот вещи, там, на тему того, что вот или вот карантин там было, да, что нас всех э, диджитализируют, и мы будем с этим телефоном ходить все под, под, под прицелом, он мне изложил там целую э, целый алгоритм, почему это невозможно. Ну, с точки зрения технически, как это там невозможно реализуемо. То есть, с одной стороны малый бизнес, предприниматели, талантливые предприниматели, которые что-то развивают, придумывают что-то новое ну, вот, ты находишь интересных спикеров привозишь там вот, показываем какие-то космические корабли Но ну, если мы посмотрим на то как устроен наш социум базово да в каких условиях работают предприниматели наша налоговая система власти законодательные и так далее и так далее то ну, я вообще не футурист абсолютно вот Могу только говорить о том, что, да, анализируя прошлый опыт, там, делать какие-то обобщения, будут роботы, не будут роботы, зачем эти роботы. Вот это не, не, не ко мне. Вот можно этот канал Курпатова, Черное зеркало, он там как раз очень круто показывает последние разработки с точки зрения технологий, которые повлияют на нашу жизнь. Вот, вот это футуристам. Я не футурист. Для меня действительно более вот, там, актуальные болезненные моменты, да, серые, или вот э, запрос, какой запрос не приходит, вот нам нужно там происследовать, и, давайте, пожалуйста, структуру, портрет целевой. И не всегда на этот вопрос удается заказчикам ответить быстро. Я вчера громко смеялась в шутки, подписана на канал в Телеграме клиент, там была шутка. Мы не можем передать вам информацию о нашей целевой аудитории, это конфиденциальная информация. Меня интересуют, беспокоят текущие вещи, что мы можем и что мы должны делать сейчас для того, чтобы работать с тем контентом, который есть. Вот давай тоже про портрет целевой. Чаще всего, когда ты запрашиваешь у клиента «дайте портрет целевой», ты слышишь три параметра. Но мы работаем мужчина-женщина, возраст 25-45. И может быть еще появится параметр даже не, не интересов его, да, а демографические. То есть он из такого-то региона или из такого региона? Как сегодня объяснить клиенту, что это недостаточно данных для определения портрета своей целевой аудитории, что должны быть еще другие критерии? И какие? Ну, должны быть те критерии, которые описывают клиентам. Чтобы это не было конфиденциальной информацией, как в этой шутке, да? Ну, тут, тут как бы подтекст в том, что просто этой информации нет, и поэтому она относится конфиденциально. Тут, тут, тут, тут об этом... Как, как объяснить клиенту? Ну, мы объясняем клиенту, вот, э, говорим, давайте нам базу или давайте вместе мы посмотрим на вашу базу клиентов, убирайте откуда все контактные данные, фамилия, имя, там, что-то там еще, телефоны, это нас все не интересует, давайте смотреть, какие параметры вы включаете в свою базу для того, чтобы описывать клиента, да, там, для клиники, для частной клиники, там, понятно, это какая, какая процедура, как часто обращался, соцдем описан, прекрасно, что этот соцдем описан, и были ли были ли еще какие-то рекомендации, да, это нам дает возможность составить портреты, таким образом дальше построить выборку для того, чтобы выборку для исследования. Ну вот, вот таким вот совместным как бы коучинговыми методами мы договариваемся с клиентом, что вот давайте мы будем смотреть на вот эти вот эти вот эти параметры. Mm -hmm. Кстати, в одной из статей о построении корп-культуры и клиентского опыта я прочла как раз на ресурсе Customer Service очень любопытную фразу. Никогда, никогда не говори клиенту, что вина на стороне конкретного сотрудника. Стоит придерживаться этого правила? Конечно, стоит. А почему это почему, ну, почему вызывает вопрос? Вот, а почему это вызывает вопрос? потому что как-то сегодня мы говорим про личность и про личную личностную коммуникацию, может быть, даже способность проявить эмпатию в отказ от скрипта, но для того, чтобы сотрудник остался доволен. Но может быть и обратная сторона медали, когда эмпатия не произошла, и сотрудник совершил ошибку. Стоит ли ему признавать свою вину здесь или почему не стоит? Почему никогда не говорить за вину конкретного человека? Ну, это клиенту не нужно говорить, что эта э, проблема случилась, потому что вот, вот этот сотрудник что-то сделал не так. То есть, Почему? всегда проблему от э, множественного числа мы и компания, которая решает данную задачу. То, как сотрудник обслужил клиента, это ответственность компании. Если... Сотрудник там проявил вообще какую-то суперличную личную изобретательность, на которую компания никак не могла повлиять, все равно это ответственность компании. Клиент обращается к компании, клиент платит деньги компании, но не сотруднику. В наших исследованиях клиенты компании часто называют такие критерии, как стабильность компании, ответственность компании, компания выполняет свои обязательства они их относят к наиболее важным. Mm -hmm. Это важно для клиентов, чтобы компания выполняла свои обязательства. Клиент обращается к компании. И в этих же исследованиях клиенты, да, там, где есть, это зона болезненная с сотрудниками, клиенты дают рекомендации, что компания должна обучать своих сотрудников, за их профессионализм. И поэтому оправдывать ошибку или недоразумение тем, что конкретный сотрудник проявил неловкость, то в глазах клиента это проявление непрофессионализма и непонимания своим, своей ответственности. Компания таким образом создает невыгодный для себя образ в глазах клиента. Вот это то, что мы видим по нашим исследованиям, это не по одному исследованию. Все супер, внесли ясность. Кроме Курпатова, которого мы сегодня уже упомянули, что порекомендуете прочесть книги, подкасты, выступления для того, чтобы усилить функцию CX-компании? О... Oh. Mm. Ну, я бы в первую очередь рекомендовала для того, чтобы, поскольку есть очень много скепсиса в отношении исследований, и он есть всю мою жизнь, что я занимаюсь исследованиями, то я всегда настоятельно рекомендую прочитать книгу «Плода Рапая, Культурный код». Ну она и в принципе очень интересная, меня вызвала просто интеллектуальный экстаз. она построена на исследованиях, и она как раз наглядно демонстрирует, что все люди разные, и в разных контекстах люди ведут себя по-разному. Для тех, кто работает в рознице и с розницей, обязательно нужно читать книгу Пака Андерхила «Почему мы покупаем?». Круто. Если вы настраиваете работу с, э, сотрудников с клиентами, то тут, конечно, базовое, о чем мы уже упоминали, это эмоциональный интеллект, поэтому, пожалуйста, Голман, так и называется книга «Эмоциональный интеллект», достаточно обстоятельный труд, понять, проникнуться и донести эти мысли своим сотрудникам если речь идет о процессах, если нужно разобраться в процессах, там понять, с какой стороны вообще к ним подбираться, то это э, Михаил Рыбаков, бизнес-процессы. Вот. Ну и для того, чтобы уравновесить э, такого утопичного Курпатова, э, есть Екатерина Шульман, она хоть и российский политолог, но у нее есть лекции на тему изменений в обществе, и вот у нее как раз было бы что вам ответить по поводу вашей Сьюзан, которую <свят> вчера нарисовали, и она как раз еще, вот у нее есть лекция, там она еще там пару лет назад говорила о том, что тренд идет к тому, что люди работают дома, люди все больше работают дома, это влияет на взаимоотношения даже в паре, на уклад жизни и, соответственно, на весь остальной. Ну, вот очень у нее такие хорошие работы, которые как раз дают возможность увидеть какую-то перспективу и не видеть это в таком утопичном виде Сьюзен. Сьюзен, как бы это, да, она действительно вызвала резонанс у нас в социальных сетях и много комментариев по этому поводу, потому что люди сейчас разделились на два лагеря, те, которые амбассадоры дистанционной удаленной работы и доказывают свою эффективность не и те, которые исключительно за офлайн офисную работу, как каворкинг место для сотворчества. Но при этом самый ключевой месседж поста Сьюзен был такой, что не будь как Сьюзан на самом деле, потому что неважно где, будь то в офисе или на удаленке, самое главное не дойти до такого образа. Да? И люди уже сейчас должны понимать об этом и об ответственности за собственную жизнь. Собственно. Ну, тут, тут и я об этом и говорю, что это не сейчас наступило. И удаленно мы начали работать не три месяца назад биржи, фрилансеров, по подрядчики, ну, все больше и больше там заполняемые коворкинги, они как раз и говорят об этом тренде, который начался гораздо раньше, чем три месяца назад. Это абсолютно правда, но просто для бизнеса, который привык быть аналоговым и считал, что а, у них такие бизнес-процессы, которые защищены комплайенсами, невозможностью перевести на домашний компьютер, потому что это защита конфиденциальных данных и все-все-все тому подобное, вынужденная там самоизоляция, показала нам, что, оказывается, все процессы можно настроить дистанционно, и при этом ну, потерять или не потерять эффективность уже каждый как смог сдать этот экзамен на кризис, но я думаю, что через несколько лет мы э, сможем посмотреть уже на результаты дистанционной работы, потому что то, что наблюдается также сейчас, есть компании вот такие, как Ива, которые, в принципе, целиком уходят сейчас на удаленную работу, это 1200 сотрудников, есть как бы представители финансового сектора, которые поэтапно возвращают сейчас людей в офис, а есть те, которые полностью как бы, пересматривают, как сделать комби-формат чтобы часть людей работала в офисе, а часть людей работала дистанционно, потому что тоже опыт этих четырех месяцев показал, как много можно экономить и перенаправить в, другую, в другие статьи затрат ресурсы, либо больше зарабатывать. Мы, mm -hmm. на самом деле, провели очень круто уже час. Я как бы перед тем, как перейти к короткому блицу, хочу напомнить нашим слушателям, что вы тоже можете Наталье задать вопрос. Если вдруг я что-то не спросила, у вас есть такая возможность написать сейчас. А я коротко сейчас пока спрошу больше про личное, а не столько как про клиентский опыт. От вас просто выбор, либо свой ответ. Наталья, что для вас вкуснее, кофе с молоком или эспрессо? Эспрессо. А, Львов или Одесса? Львов. Львов. Йога или беговая дорожка? Йога. Класс. Инстаграм или Фейсбук? Фейсбук. Фейсбук. А, кроссовки или шпильки? Шпильки. Э -э пилки и кроссовки в багажнике. Класс! Я очень люблю такие блицы, потому что на них не надо думать, и они сразу помогают узнать портрет личности, с которой мы сегодня общались. Друзья, мне было очень приятно сегодня быть с вами в онлайн стрече я хочу поблагодарить Наталью за конструктивные, глубокие и экспертные ответы. Я точно могу сказать, что благодаря таким эфирам мы сделаем Customer Experience, Great forever, это правда. Да, спасибо, Алена, за вашу работу, за инициативу. Это действительно очень серьезный вклад в развитие рынка, в развитие клиентского опыта. Нам пишут уже спасибо большое, поддерживают, поэтому благодарю за эфир, благодарю за время. Спасибо, участники. завтра мы оцифруем ключевые тезисы, которые сегодня были задекларированы в рамках сегодняшнего эфира. Друзья, всем спасибо и, надеюсь, до встречи 18 сентября на 9-й Experience Management конференции. Пока-пока. Спасибо, до свидания.